Здравствуйте, меня зовут Анатолий. Я начал обучение в смарт с 25 января этого года. Мне это обучение довольно понравилось по той простой причине, что у нас есть обратная связь. Мы выполняем задания, получаем доступ только к следующему уроку. Так на первых уроках даже я получил подарок аудиокнигу «Лидер без титулов». Эту книгу нужно читать, читать. На пятом уроке я уже получил задание ускорения компьютера, где давались программы по очистке своего компьютера. Теперь у меня компьютер работает очень и очень нормально. На седьмом уроке организовали и обучили как вести страничку ВКонтакте, которую у меня никогда толком не было. И также создали группу, создали группу ВКонтакте. Еще мне очень понравилось такое задание, как постановка целей, где нужно было совершенно четко определить цель. Целей вроде много, а когда посидел и подумал, то оказывается, цель-то всего одна. Остальное все задачи, которые необходимо выполнять в зависимости от их паритетов. И вот на сегодняшний день я выполняю задание 27 урока, где надо сделать запись и выставить это все в Ютубе. Организовали YouTube. Я никогда не работал толком в сейчас, хотя там было все открыто. Но вот как-то так у меня получается. Как сейчас получится, я думаю, что будет все нормально.